Привет, привет. Привет, пацаны. Что тебе рассказать, все круто. Лера. Прямо сейчас смотреть. Передача Интриги и расследования началась. Да не коби, я просто так зашел. На самом деле, даже не знаю, что говорить. Неху говорить. Вот жду, может, мне кто-нибудь нибудь интересное расскажет. 30-го 30 трек новый выходит 30 ноября а он будет на всех звуковых платформах он будет а, довольно таки я не знаю как и как описать? Он прокачает вас. Те, кто умеет это делать, умеет слушать, тех он прокачает. Как это, Русик, как твоя нога? Как-то вообще... Я тебе там передал денег, я, я не помню, сколько там вышло. Но, блядь, мы заплатили налоги по ИП, и я тебе еще, я там без капусты остался. Ну, ничего страшного. Зато из другого места можно взять всегда. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Agradecido, agradecido. Семья в порядке. Маму давно очень не видела, она куда-то уехала, не знаю. Так иногда общаюсь с ней в WhatsApp, редко. ты главное ногу свою вылечи рус а потом уже все будет все будет брат главное на ноги встать ты же знаешь я заметил что пишите в вам одни сплетни да интересно вот я каждый раз захожу в прямой эфир Бля, и просто одни вопросы, которые вы хотите вытянуть из меня, это какие-то одни сплетни. Зачем вы хотите этого? Вам что, скучно жить? Не будет сплетен никаких. Больше не будет. нашу дреда с две тысячи двенадцатого года. Новый трек тридцатого. Я уже всем сказал. Ты пропустил парень. Да, ну, типа, очень много всего интересного, а помимо же сплетен. Магнитогорск. Магнитогорск такой город там пацаны блять выживают да вообще на окраинах россии люди выживают стараются выжить это не так-то просто пам-пам бит на фиш скейл делал час гуапа у такой же бит есть у джей крича кстати джей крич в барселоне меня приглашают на его концерт но я думаю что я не пойду привет карина у меня все хорошо голова немного болит а так все супер все хорошо ты как как у тебя жизнь как школа. И пи я готовлю клауд и пи не знаю, когда я его выпущу. Но может после Нового года, может, то не знаю. Не плане не, не планирую никаких сроков. Еще пару фонг-треков планирую выпустить. Так, потихоньку буду работать. Куча крутой музыки просто есть, которую никто не делает. Не знаю, почему. Как у тебя со спортом? Слушай, хожу в зал. Не так часто, как хотелось бы но я хожу в зал ребят big baby tape хороший альбом отстаньте вы это хотели услышать что у него хороший альбом там очень много всего зато с запада но я думаю так и надо делать Просто кто-то это делает более открыто, кто-то это делает более по-своему закрыто. И у Big Baby Tape альбом вышел везде, кроме Штатов. Я думаю, вы знаете, почему. Не так часто, как я. Ха-ха-ха. Я уже пропустил корню, что-то там написала. Я надеюсь, что у тебя все супер. Так Олег, я расстался с, с девушкой. Что делать? Чего жить дальше, братан? Жить дальше, заниматься своей жизнью как-то. А... Ну супер, Карин, супер. Это хорошо. Это хорошо. Ладно, ребятки, я обнимаю вас. Спокойно вам ночи желаю. Берегите себя, не попадайте в плохие ситуации. Думайте головой, прежде чем что-то сделать или кому-то что-то сказать обнял.